I remember grappling with this in my own marriage after my daughter was born, and, and, and feeling this kind of latent feminist um, resentment uh, about the fact that here I was, all sleep-deprived and insane, and at home with a baby, and my husband seemingly cheerfully going off to work every day. And then I, I thought about it, and I thought, after three days of fog, I said, well, you know, he's going to a job which at that time he really didn't like. Uh, he, he's coming home. Привет всем. По следам недавней дискуссии хочу высказаться по одному довольно заезженному вопросу. Является ли сидение дома с ребенком работой? Долго рассусоливать не буду, но Мое мнение, что не является, категорически не является. Причем, чтобы мне было понятно правильно, я считаю, что уравнивание работы с сидением с ребенком дома, со своим ребенком, одновременно унижает как представление о работе, так и о сидении с ребенком дома. Сейчас поясню. С одной стороны, в сидении дома с ребенком нет почти ничего из того, что относится к реальной работе если вы хоть раз в жизни искали работу, устраивались и работали, то вы знаете, что для этого обычно требуется. Вы должны что-то уметь делать. Желательно, у вас должен быть опыт. Делайте вы то, что умеете делать за вознаграждение. При этом у вас есть расписание, нормативы, начальник, требования по качеству, умение взаимодействовать с другими людьми и так далее. Длинный список. Возьмите любое резюме. Зима представляет собой описание того, что человек умеет делать. За задачи какого типа он готов взяться, квалифицирован взяться и может взяться. В этом смысле сидение дома с ребенком, особенно с первым ребенком, является почти зеркальной противоположностью. Ирония в том, что когда, например, молодая мать ищет в себе помощницу в виде няни, то вот няня нанимается на работу. То есть они обе в разные моменты времени находятся с одним и тем же ребенком и могут даже заниматься одними и теми же делами. Но при этом няня работает, а мама нет. И было бы очень странно, если бы это было иначе. Чтобы человека допустили, например, к вождению машины еще до того, как он попытается устроиться куда-то водителем, как минимум он должен пройти обучение на права, потренироваться, получить практику, сдать экзамены и так далее. В противоположность этому, мама у нас поставленная в совершенно самостоятельные условия. То есть она узнает и читает столько, сколько считает нужным узнать и прочитать. Нет никакой школы, нет никаких экзаменов. Каждая мама просто по факту принадлежности к полу и по факту того, что у нее работоспособный детородный аппарат, считается, что ей можно выдать кредит, доверие на то, что она будет, скажем так, достаточно добросовестной и будет стараться максимально хорошо усвоить то, что ей нужно усвоить. Но факт тот, что на момент рождения ребенка она ничего этого не знает, кроме как из чужих рассказов. А научиться из чужих рассказов можно примерно такому же объему, как научиться, например, из чужих рассказов о вождении автомобиля. То есть что-то вы, конечно, узнаете, но считать, что вы после этого будете уметь, крайне странно. Так что если считать мамину работу работой, то это такая работа, на которую можно взять человека с улицы просто. То есть она настолько неквалифицирована и включает в себя обучение в процессе работы. Знаете, такие объявления о работе. Можно без опыта работы. Вот работа в кавычках «мама» — это та самая работа. Можно без опыта работы. Надо понимать, что только очень небольшое количество работ допускают такую работу, да? без опыта работы. Можно фантазировать, как было, скажем, там 200-300 лет назад, но в наше время сейчас, если мама стала мамой, то за исключением случаев настоящего изнасилования в сочетании с позицией про лайф, мама становится мамой у нас только по выбору. Причем сольно по личному выбору. Нет никого в этом мире, кто имеет право голоса. Можно говорить, что кто-то имеет право голоса, но на самом деле никакого права голоса нет. Мамой становится по личному выбору. И по личному выбору люди делают много всяких интересных вещей. Например, по личному выбору можно пробежать 10 километров. А можно прогнать человека под дулом пистолета 10 километров. Работа будет проделана одна и та же, но смысл ее будет совершенно другой. Мое мнение, что быть сидящей дома мамой — это одно из самых дорогих хобби, какое существует на Земле. И чтобы такое себе позволить, Нужно, во-первых, принадлежать к определенной привилегированной группе, потому что далеко не все люди могут себе это позволить. А во-вторых, как правило, нужно, чтобы кто-то другой, в то время как мама занимается этим своим хобби, работал и за себя, и за эту маму. Потому что блага из воздуха не берутся. Раз люди продолжают жить и потреблять, значит кто-то это производит, эти блага. То, что некоторые мамы рвались стать мамой, а потом, скажем, на втором году находят, что они слишком устали и не рассчитывали на такое. Ну, людям свойственно ошибаться. Мужчина, который женился на этой женщине, тоже, наверное, не все знал, как будет через год, два, три. Это некая ставка в казино, с надеждой, что все получится. Опять же, если бы мама обучали заранее, как быть мамой, может быть, у нее не было бы такого шока через месяц, два, год. Хотя лично мне кажется, что большинство всех этих шоков, которые наступают там на третий, шестой месяц и так далее, это все разные формы проявления послеродовой депрессии. Даю ссылку в углу. Вот что это на самом деле такое. Все очень просто. Если я убегаю на пробежку на 20 километров, и я знаю, что мне нужно пробежать 10 километров в одну сторону и 10 в обратную, я осознаю, что существует вероятность, что, например, пробежав, скажем, 9 километров, я могу подвернуть ногу, и чтобы вернуться домой, мне придется ковылять назад еще 9 километров. И кто в этом виноват? Я знал, куда бежал? Знал. Я знаю об этих рисках? Знаю. Кому предъявлять претензии и кому выставлять счет? С кого я могу взять денег, чтобы мне заплатили за то, что я сбегал в парк и обратно? Ну, глупость же. Многие из таких мам признаются, что они отдыхают на фитнесе. Отдыхают. Тут как бы и намек, устают ли они на самом деле физически, или им просто надоедает. Это ведь совсем разные вещи. Вторая несправедливость в уравнивании работы с сидением дома с ребенком состоит в том, что, в общем-то, это унижает роль того, кто сидит дома с ребенком. Потому что это действительно ответственная роль, которая связана именно с любовью. И если брать шире, вообще с познанием себя и мира. Это закладывание фундамента будущего. Или, как говорил Нил Постман, отправка послания. Дети — это живые послания. Мы отправляем их во время, которого не увидим. Это весьма ответственная роль. Но она связана с любовью, а не с работой. Если, конечно, у человека есть эта самая любовь. Если человек хотел красивых фоточек в Инстаграме, и вдруг понимает, что не так уж много фоточек можно сделать по ряду причин. Но это как бы и к любви особо отношения не имеет, правда? Я думаю, что для многих-многих мужчин это было и остается недостижимой мечтой — бросить свою работу на год, три, пять и полностью посвятить себя занятиям с ребенком. Возможно, как раз всякие продвинутые репродуктивные технологии что-то поменяют в этом раскладе. Так что вот так. Можете бросать тапками, я считаю, что утверждение, что сидеть дома со своим ребенком ⁇ это работа, одновременно оскорбляет и сидение дома с ребенком, и работу. Удачи, желаю, чтобы вокруг вас никто не путал между собой две таких разных вещи. Всем пока. Well,